Вот, это тоже э, было очень хорошее времяпровождение, последний раз со всем классом, очень дружно. Это в любом случае очень э, теплые, яркие и приятные воспоминания. Стоит отметить, что лицеи имени Лобачевского Казанского федерального университета ежегодно показывают высокие показатели. По всем предметам результаты ЕГЭ учащихся превышают республиканские и российские показатели на 10-15 процентов. Отправляем ребят в свободное плавание, надеемся на блестящие результаты в студенческие годы. Карина Саяхова, Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюс.